сил слетать над пылью реки уносят по течению как и вернуть полет стремление места огня на сердце пепел мысли добра развеял ветер в доме души смертельно грустно ты ободрись Иисус Льются слезы, пой, Пусть злятся грозы, пой, Хвала поднимет крылья у души. Пой. Он выше горя, пой, Господь с тобою, Пой, к Его ногам упасть ты. Спеши Тучи пройдут, они не вечны Снова подует ветер встречный Птица душа спорхнет повыше Пой, не стыдись, пусть каждый Льются слезы и плачьи It's you